Всем кучевочки, с вами Дэнни, Дэнни Модс. В общем-то, сегодня у нас будет ребилд сборки Дэнни Модса 2018 года. В моей сборочке вот так вот она выглядит. Сборочка в составе. Здесь у нас всякие машинки в медиум quality. Также я их немножечко прожал. Скины, около 200 скинов моделей. Такая вот графика сочная. Покажу, что тут. Худ такой вот, стандартный фист. Пушки я добавил вот такие вот, потому что компакт, который тут был, но... Он мне не очень нравится, вот, давайте покажу его. Такой вот компакт был первый, вот Diggle Shot Mkarefa, я вот решил поставить вот такой вот, еще беленький, тоже светлый, по-моему прикольный компакт. Также будет версия для слабых компов, 200 мегабайт, там я убрал машины, скины оставил только для гетто, то есть 16 скинов. Скинпак тут скажу прикольный, не знаю, наверное в монтаже вставлю, по-моему прикольный скинпак. Давайте покажу погоды, потому что Тимсу тут довольно прикольный, даже ночные погоды есть. Я его немного там где-то посветлее сделал, где-то потемнее. В общем, давайте тоже меню, чтобы мне команда не спамить. Время 12. Вот, такие вот погоды. Давайте, допустим, время 2 поставим. Погоды разнообразны. Так что вот. Прикольная погода. Идем зарядить копты. Ну а перед коптами хочу напомнить, что я играю на сервере. Сам ПРП Легасе. Ну, и, в принципе на всех серверах действует мой промокод хэштег Дэни. вводи его и получай всякие плюшечки по типу машин, денег, коинов и крути рулетку на коины поднимай на голову. Скоро будет вар, флекс против сернюка, я буду за флекса, а, там будет сенсайз флейк, лаборатория смолка. в общем подтягивайтесь, в середине июня будет вар, а, успеете прокачать аккаунты. Но еще хочу сказать, что в группе сампорпе проходит конкурс в честь 12-летия сервера, там разыгрывается много денег, машины, Котики, маты и все тому подобное. Ставлю скрин, короче. Ну и все. Идем зарядить копты. West girl. Я вас понял, мяса не будет, да? Я понял. Давай пешком пошли тогда. Что-то, да, квадрата. Че тут сложного -то? Надеюсь, там не задроты бегают. Ну, надеюсь, чисто. Но ну, сначала на мотике едет? Наверное, он не задрот, надеюсь. Маш постреляемся. Ага, с машины играют друг. А, нихуя так. Ты... Ты что, нормально вообще, нет? Вот он еще файтит, все пушки крафтит. А ну я ебнуты, или что? Ой, я кого-то убил, я ничего не понял. Идем next. Ну тут, походу, рапер территория. Чисто ночью его тарабят, ничего не видят, его парят. Ой, я так у стреляю. Соли, похалый. Ой, ой-ой-ой. А можно выйти, ну, этот, как бы? Это так плохо было. Мяса нету, блядь, едем, вот, накопат еще, нахуй, куда? Накап. А, вот так вот. Ну, мне понравилось очень, кстати. Вот так вот, на слайдиках, где еще? А где? На крыше. Вот это файт, вот это файт мне понравилось. На крыше киберспорт. Еде в мясе вот арбуза какие-то. это, На английском называется watermelon по squad, только вот melon watermelon. Такая вот у нас мясовозка. Мало полигональная. LQ качество, low quality. Сейчас мы врубаемся в квадрат, надеюсь будет круто. а тут вообще хорошо. Ой, мне тычка уже залетела, мне понравилось. О, тут прям чел над под нами, над нами. Да, бля вот ты упал друг вот так вот о а чё так много бля мне понравилось кстати а сколько раз я сказал интересно уже вот за начало видоса мне очень нравится интересно сколько раз ну, раз 50 ну влазит, конечно по дябишным у нас о во похилился похуй а где а она да, я внизу ой бадик тут в а почему кап кончился 9 минут все типа но ну, мне понравилось опять мне понравилось ну круто кап был очень какое-то место занял давай посмотрим топ а, рифа я занял третье место 3 на 1 в квадрате было круто да почему, почему он перестал за... Это что за хуйня? Это что за хуйня? Я могу сегодня на крышу залезть? А, ну ладно, нет так нет, я побежал тогда пешком. Ну вниз пойду, типа. А, ну и пришел я, в принципе. Да почему так-то нахуй, я его убил почти. Вот так вот, или что-то первый фраг, можно сказать. Прикольно. Я очень люблю Стана. Угу. Гарантированный фраг при Бауда добивной так. Ага. Вот это рамбуст, вот это амбуст, залез прямо. ой. Может, Чивиху там спину убил, убил. Серый лагает, кстати. Я вообще ничего не понимаю. Это пиздец какой-то. О, пять хпшек. А, ну я не отхиллюсь, я умру, наверное. Ну я умру. Да ебаный. Сейчас задрот будет, да, вот я бежал сюда, чтобы не убил какой-нибудь задрот, да, киберспортсменов. Да, я сюда бежал пешком, чтобы вот чел меня убил. Охуевшика, просто никого на респе, никто не возит, бегаешь, там, кого-то вот мотоцикл есть, а ты вот бегаешь просто. Ну, пока меня не видят, мне кажется. Так, кто-то постарался, угу. ну, в принципе, вот их схавали. Ну, хотя бы у нас появились машины. Вот, мясовое зерцово катается. Вот, а я еду на джестере. Крутая машина. Надеюсь, сейчас кого-то убью. Ой, я думаю, не убью. Да, я и кого. Ну, мне понравилось, кстати, я так бум-бум-бум-бум, но -бум, бум -бум, и все, у меня нет. Вот так вот что-то накидал. О, вот его надо убить, он слабый по-любому. Вот, стоп, его убью. О! Мы взяли под контроль, мне очень понравился кап на сервере Zero 0202, сам ПРП, крутой кап был, я почти каждый раз вот так вот бегал до квадрата и в принципе меня сносили, вот как я начал, вот смотри какой он технический молодой человек, очень скоростной, типа кибератлет, киберспорт, мне понравился кап. увидимся на следующем. Блять, ну это пиздец. Сложные капты какие-то на Легасе, на Тут чувы у нас стоят. Максимально крутой капт. А вот, еще нас помакилят. Меня просто ебучий капот ушатал, пока я ехал в мясе. И вот, еще вот по пути мне накидали. А. Прикольно очень. Пиздец. ой ой ой, ой, ой. О. А я крас уже Hello, motherfucker. Почему лета? Вот почему? И большой ко приземлился. Я формирую, типа, скажу, с ума. Азар, мне фармацевтику скажу снова. Похоже на азарт, но не так наплевать, Я саду попадаю в чат. Взрываешь корсар, разрываешь косарь. Эти деньги на мне называем касатор.